скорость загрузки сайта. В последнее время этот показатель, скажем так, в тренде, и мы решили поделиться с вами тем, как ее улучшить. Привет, это Дмитрий и фишки SEO. Сначала разберемся, как работает сайт. Сайт – это не совокупный статический страниц. Контент сохраняется в базе данных, и используются при генерации странички после получения соответствующего запроса со стороны клиента. За работу сайтов и формирование страничек отвечает сервер, удаленный компьютер, который работает 24 на 7. Сервер имеет свою производительность, обусловленную мощностью того железа, из которого он состоит, и настройками, в соответствии с которыми он работает. Также мы знаем, что у каждого сайта есть свое доменное имя, по которому, собственно, ваш сайт и находит. Казалось бы, все достаточно просто — домен, сервер, браузер. Но вот сам процесс перехода по ссылке, за которым следует начало загрузки страницы, на самом деле не так просто. Когда мы переходим из поисковой выдачи Яндекс и Google, сначала происходит запрос к DNS. DNS отдает IP-адрес сервера, на котором находится сайт. Затем по данному IP осуществляется запрос, вследствие которого происходит формирование HTML-страницы, которая вместе с ответом сервера и попадает в браузер пользователя. В процессе скачивания html страницы браузер узнает о всех ее элементах, CSS-стилях, скриптах, изображениях и других медиафайлах. И для того, чтобы вы увидели контент страницы, браузеру нужно эти файлы скачать, обработать их и потом уже выполнить отрисовку страницы. Соответственно, на то, как быстро работает ваш сайт, оказывает влияние то, что работает на сервере (backend) и то, что браузер получает от сервера (frontend), то есть это HTML, CSS и скрипты. Audit PageSpeed Pit оценивает то, как быстро пользователи могут начать взаимодействие с вашей страницей, то есть нам важно то, насколько быстро грузится контент первого экрана сайта и как быстро выполняются в браузере скрипты, которые влияют на его функциональность. Начнем с бэкэнда. В целом, эффективность работы бэкэнда характеризуется скоростью ответа сервера на запрос клиента и то, в каком формате он отдает этот ответ. Если у вас есть проблема со скоростью ответа сервера, вы увидите это в отчете PageSpeed. Определить время ответа сервера для вашей страницы в данный момент времени можно при помощи инструмента Яндекс вебмастер «Проверка ответа сервера». Вставляем URL, нажимаем «Проверить». Вот время ответа сервера для данной страницы. Оно должно быть менее 200 миллисекунд. Что делать, если время ответа сервера больше 200 миллисекунд? Сначала нужно разобраться с настройками сервера. Первое. Обращаем внимание на версию PHP. Чем выше версия PHP, тем скорее выполняет соответствующий код PHP, то есть HTML-страница может быстрее формироваться на сервере. Версия PHP передается в http заголовке страницы, поэтому проверить ее можно при помощи того же инструмента проверки ответа сервера в Яндекс.Фебмастер. Версию PHP можно изменить в панели администрирования вашего хостинга. В разделе «Программное си C-панели хостинга Выбираем модуль «Выбор PHP», жмем «Изменить» и выбираем другую версию. Но следует иметь в виду, что некоторые скрипты сайта могут быть написаны под более раннюю версию PHP и не будут функционировать при активации новой версии. Поэтому лучше подключить к этой задаче разработчика, чтобы он выполнил обновление PHP и сделал необходимые доработки. Второе. Наличие серверного кэширования. Серверное кэширование подразумевает сохранение статических копий динамических страниц на сервере для последующей их передачи в браузер пользователя. Как настроить? Для большинства популярных CMS существует масса плагинов, при помощи которых можно настроить серверное кэширование. Также существуют отдельные модули для различных типов серверов, которые обеспечивают кэширование всего документа, либо его части. Третье. Нагрузка на сервер. При росте посещаемости сайта растет нагрузка на сервер, что будет замедлять скорость загрузки сайта. Чтобы понять, справляется ли сервер с нагрузкой, нам просто нужно узнать, как часто возникают ошибки сервера. Определить их можно, пронозировав статистику по ошибкам в метриках, установленных на хостинге. Например, в C-панель хостинга уже установлен счетчик Avstat, где в самом низу отчета вы увидите статистику по HTTP ошибкам. Но лучше, конечно, привлечь к анализу опытного системного администратора, так как все равно нужно будет выяснить причины появления ошибок. Что делать? Если нагрузка на сервер обусловлена ростом посещаемости сайта, то следует подумать о более производительном хостинге. Если выяснилось, что сайт постоянно парсится различными ботами, кроме ботов по поисковых систем, необходимо принять меры по блокировке этих ботов. Если рост нагрузки обусловлен выполнением каких-либо сторонних процессов, необходимо разобраться, что происходит и как оптимизировать работу. В таком случае нужно подключать опытного разработчика. Сжатие. Сжатие страниц сайта на сервере может обеспечить значительное уменьшение ее объема. Например, при активации к zip-сжатия поток, передаваемый от сервера браузера информации перекодируется на лету. В результате браузер клиента получает трафик в сжатом виде, который распаковывается им при получении. Как проверить? Если у вас не включено сжатие на сервере, у вас будет соответствующее уведомление в отчете PageSpeed. Включите сжатие текста. Также наличие сжатия и то, насколько оно эффективно работает, можно проверить при помощи сервиса HCP Compression Test. Переходим в сервис, вставляем адрес страницы и жмем тест. Как видно, использование GZIP-сжатия значительно сокращает объем передаваемой информации. Что делать? Если сжатие на сервере не настроено, необходимо его настроить. Настройка сжатия осуществляется посредством внесения настроек в конфигурационные файлы сервера. Для этого, конечно, лучше привлечь разработчика. Но для популярных CMS можно использовать плагины. Например, для WordPress есть плагин Гиперкэш, в котором можно настроить сжатие. Фронтенд. Структура кода страницы сайта определяет порядок загрузки внешних CSS, JS-ресурсов, HTML-данных изображений и других медиафайлов тем самым оказываю влияние на время отрисовки страницы в браузере и скорость загрузки страницы сайта в целом. Чем больше файлов загружается при формировании страницы, тем дольше страница может загружаться для отображения. Соответственно, уменьшение количества файлов, которые загружаются на страницу, положительно скажется на скорости загрузки. В аудите PageSpeed вы можете увидеть соответствующую ошибку. Постарайтесь уменьшить количество запросов и размеры данных где будут перечислены типы ресурсов, которые участвуют в формировании страницы. Что делать? Удаление лишних файлов веб-страницы уменьшит не только количество запросов к серверу, но и вес страницы в целом. Это не значит, что следует отказаться от всех картинок и файлов шрифтов. Просто используйте принцип минимализма. Объединение CSS и JS-файлов — это действенный способ уменьшить количество запросов к серверу. Отложить загрузку файлов, которые не участвуют в формировании первой части контента страницы сайта Скрипты, которые участвуют в формировании контента страниц, могут значительно снижать скорость загрузки страницы Во-первых, для их выполнения браузеру может понадобиться скачать дополнительные файлы Во-вторых, скрипты при неправильной настройке загрузки могут блокировать работу один одного Как определить проблемы? В Audit есть масса проверок скриптов в большинстве случаев PageSpeed просит удалить неиспользуемые скрипты, уменьшить размер внешних или решить проблему с блокировкой отображения контента по вине скриптов. Что тут можно сделать? Перенести теги скрипт из хедов в конец боди, обеспечить асинхронную загрузку JS-файлов, исключить загрузку неиспользуемых JS-файлов, настроить предзагрузку важных для отрисовки первого экрана скриптов при помощи preload. Минимизировать JS-файлы путем удаления пробелов и пустых строк. При использовании протокола HTTP2 можно настроить принудительный пуш важных JS вместе с HTTP-заголовками. Оптимизация CSS. CSS отвечает за управление внешним видом элементов страницы. Если браузеру необходимо загрузить большое количество CSS, и они вдобавок имеют большой вес, то это приводит к замедлению скорости загрузки страницы. Если у вас есть проблемы с CSS, то PageSpeed вас попросит удалить неиспользуемые CSS или уменьшить их размер. Что делать, чтобы CSS не мешал скорости загрузки страницы? Можно разместить стили inline, то есть непосредственно в коде страницы. Обеспечить асинхронную загрузку CSS файлов. Можно переработать стили таким образом, чтобы на страницу грузились только те стили, которые используются в данном шаблоне. При использовании протокола HTTP2 можно настроить принудительный пуш необходимых CSS. Оптимизация шрифтов. Если на вашем сайте используются шрифты Google Fonts, значит скорость загрузки можно 100% увеличить. Как определить проблему? Открываем код страницы и смотрим, как подключены шрифты. Если вы видите в разделе Head кода страницы TagLint с подключенными шрифтами, то их загрузку нужно оптимизировать. Что делать? Наиболее эффективный вариант – это использование шрифтов, размещенных на локальном сервере и подключенных инлайн. Изображение. Вес изображения может значительно влиять на скорость загрузки веб-страницы. Если у вас есть проблемы с изображениями, PageSpeed покажет вам это в отчетах своего аудита и будет ругаться на формат изображения, размер, кодировку и тип их загрузки. Что делать? Сжать изображение можно при помощи любого онлайн-сервиса. Уменьшить расширение изображения и глубину цвета можно при помощи любого графического редактора, например, Photoshop. Ленивая загрузка изображений и медиафайлов. Изображения, а также медиафайлы можно грузить не все сразу, а отложено, либо по мере прокрутки страницы пользователем. Таким образом, браузер не скачивает все файлы сразу при загрузке HTML-кода страницы, а подгружает их тогда, когда их нужно показать пользователю. Как проверить? Понять, как грузится изображение, можно в консоли разработчика Google Chrome. Переходим во вкладку «Network», выбираем вкладку «Изображение», обновляем страницу. Далее скроллим страницу и увидим, как изображение подгружается во время скролла. Если у вас при обновлении страницы загружались все изображения, то тут есть над чем поработать. Для изображений используем атрибут lazy Load. Последняя версия WordPress уже есть в стоке. Настроить ленивую загрузку для изображений, так и для других медиафайлов можно посредством скриптов. Кэш браузера. Если кэширование не настроено или настроено некорректно, вы это увидите в PageSpeed. Как настроить? Настройка браузерного кэширования осуществляется посредством редактирования конфигурационных файлов сервера. Для этого лучше привлечь разработчика. Также существует масса плагинов для популярных CMS, которые помогут настроить кэширование файлов. Например, WP Optimize или WP Faster Cache. Давайте подытожим. На скорость загрузки сайта влияет работа сервера и его настройки, HTML-код и его структура. Если вы уже столкнулись с тем, что Pagebit Insight показывает вам малое количество баллов, мы вам пояснили, куда нужно смотреть, чтобы понять, в чем проблема. Но если вы собираетесь разрабатывать сайт, можно сформировать список требований для разработчика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия WebCom, до встречи!